Здравствуйте, детишки! Вы меня, конечно же, узнали. Меня зовут Год Товард, и сейчас я расскажу вам, почему вы обязаны купить новый Skyrim в 12 раз, даже если вы купили все шесть предыдущих переизданий. Конечно, знакомые с арифметикой зрители могут спросить, почему 12? Ведь был уже обычный Skyrim, потом Legendary Edition, потом Special Edition, а теперь Anniversary Edition. Всего 4. Отчасти это верно, мои маленькие потенциально умные друзья. Но помимо этого, Skyrim, кроме как на ПК, переиздавался еще на хуящике 360, молильной станции 3 и свече, Special Edition на 4-й маловарне и новой X-коробке, и, конечно же, на печке. А наш новый anniversary, заплати или сдохни, Эдишн издали на печке, старой маловарне, маловарне 404 Edition и двух крестоящиках. Итого 12 выпусков и переизданий, которые что? Правильно, которые вы можете радостно купить. И тут, возможно, вы спросите, а почему вы вообще должны покупать Skyrim еще раз? Ну, на то есть несколько причин. Их, на самом-то деле, очень много, миллионы, возможно, миллиарды, как звезд на небе или как капли в океане. Но я для удобства выделю четыре основных. Причина первая – это же Skyrim. Как можно не любить Скайрим? Это же эпохальная игра, графически устаревшая на момент выхода, использующая движок своего прадедушки. Обычно тут обязательно должен вылезти интеллектуальный сноб и сказать, что у Скайрима новый движок. Конечно, новый. Именно так мы все и рассказываем. А то, что анимация почти не отличается от анимации Обливиона, погодные эффекты и взаимодействие с окружающим миром не изменилось ни за 9, ни за 19 переизданиях лет, так это даже хорошо, ведь все любят Муровинд. Ну, все те, кто еще не умер от старости. Вы любите Морвин? Напрасно, нечего вспоминать старых рухлять. Лучше любите Skyrim. Вторая причина купить Skyrim еще раз новизна. Вы явно не наигрались в Skyrim за 10 лет. А если думаете, что наигрались, то значит самое время попробовать Skyrim Anniversary Edition. Потому что то был старый Скарим, да, в него уже наигрались, а это новый Скарим, потому что там был Legendary Edition или Special Edition, а тут Anniversary Edition. Разные эдишны, а значит и разные Скаримы. Это ясно, даже ребенку. Ребенку, упавшему в детстве в чан со Скаримами. Это же совершенно новые ощущения от игры. Там не улучшили искусственный интеллект. Он все такой же дебильный, как и был. Там не улучшили графику, чтобы игра выглядела подобающей в 2021 году. Она все еще выглядит как говно. Там не исправили баги движка, но зато добавили старых. Никто не знает зачем, такова старинная традиция, и лишь один, стоявший у истоков разработчик, помнит истинное ее назначение. Но, к сожалению, он психанул и ушел из компании, унеся этот секрет с собой в метафорическую могилу. Конечно, у нас была идея подсмотреть за переизданием Dark Souls 2, где поменяли местами противников, и тоже что-нибудь поменять местами, например, Вайтран и Солитьют. Но это слишком сложно, да и зачем вы же и так купите? Все дело в мышлении, и все проблемы ваши от него. Новые впечатления должны рождаться у вас в голове не как ответ на вопрос, а что же тут нового, а как реакция на сам факт существования Anniversary Edition. Вы только представьте, в конце концов, сколько новых секретов обнаружат блогеры в переиздании. Вот вы знали, что время в Скайриме можно перематывать быстро? Конечно, вы знали. Но теперь этот секрет можно открыть заново, ведь это уже совсем другая игра. Вот так мы заботимся о своих фанатах и их каналах на ютубе и прочих помойках. И кстати, из этого всего каким-то невероятным образом вытекает третья причина купить Skyrim. Skyrim это народная игра. Вспомните, какое огромное количество модов было сделано для Skyrim. И вспомните, как вы блевали от оригинального Skyrim после всех этих модов. Что же, профилактическое очищение желудка это полезно, а мы заботимся о своих покупателях, поэтому вам придется блевать снова. Некоторые моды из тех, что все-таки сподобились адаптироваться под Special Edition спустя столько лет, теперь снова не работают на Anniversary Edition. Но знаете что? Сами мододелы говорят, что так даже лучше, потому что это все из-за улучшенного компилятора скриптов, который работает быстрее. Он работает так быстро, что сам за собой не успевает и не способен компилировать скрипты от старых модов, из-за чего их придется адаптировать авторам, которые еще не покинули модостроение по естественным причинам, таким как смерть от старости. С другой стороны, зачем вам эти моды? Оригинальный Skyrim и так хорош. Жаль только, что без комьюнити патча этого не увидеть, ибо мы чтим традиции и бережно переносим баги из одного переиздания в другое, с любовью пряча их еще глубже, чтобы мододелам было не скучно искать способы их исправлять. Ну и конечно же, от высокой щедрости мы добавляем новые баги, потому что как иначе мы сможем поддерживать комьюнити на плаву, как не вставляя им палки в колеса? В конце концов, это же именно они создали те прекрасные моды, которые мы сегодня продаем, выдавая их за переиздание Скайрима. Конечно, в теории мы могли бы и сами доработать искусственный интеллект, который сломан со старта игры, интерфейс, который все еще уверенно держит кубок как самый неудобный на планете, улучшить производительность, сделать картинку более качественной, модифицировать движок, чтобы освещение, например, работало как надо, и чтобы четыре источника света с тенью для игры в 2021 году не казались неподъемными. Но зачем, если за нас все это или почти все уже сделали мододелы, благодаря замечательному редактору Creation Kit? В конце концов, мы могли бы и его сделать более удобным и простым в использовании, чтобы модмейкерам было проще клепать для нас моды, которые мы вскоре продадим. Но, знаете, мы не поборники легких путей. Мы считаем, что если дать человеку расслабиться, то он перестанет задействовать резервы своего таланта и раскрывать себя как личность. Поэтому Creation Kit все еще неудобен, как езда в старые маршрутки в час пик. Можно, конечно, поехать, но не сильно хочется, однако альтернатив нет. В конце концов, саммиты мы разрабатывали с Skyrim другим инструментарием. Нам, к сожалению, некогда возиться с раскрытием талантов и прочего. Нам нужно зарабатывать деньги. М, деньги. Кажется, мы дошли до четвертой причины купить Skyrim, и это, конечно же, деньги. А именно символическая цена. За каких-то 800 рублей любой владелец Skyrim Special Edition сможет модифицировать свою старую версию до Anniversary Edition. И нам больно вспоминать, как некоторые наши поклонники уверяли других, что они тупые и разнылись, ведь Skyrim Anniversary Edition им достанется бесплатно, а значит и не нужно вонять на всю округу. Нам больно знать, что некоторые наши преданные фанаты так нас не уважают и не желают, чтобы мы вкусно кушали, сладко спали, курили хорошую траву, долбили качественный кокс и катались на премиум-тачках марки Вас. Мы бы с радостью раздали все свои игры, включая Скайрим со всеми его переизданиями, всем желающим бесплатно, ведь мы так вас любим. И мы даже пошли вам навстречу, вам всего-то нужно было назвать своего сына Давакином. И мы со слезами на глазах приняли удар тем фактом, что лишь один деб... <кх> фанат на планете сделал так. Видимо, вы нас не очень любите. И раз вы не захотели идти нам навстречу, то... То мы пойдем навстречу вам. Ведь что такое 800 рублей для игры десятилетней давности? Но 800 рублей это если у вас уже есть Skyrim Special Edition, а если вы стали счастливым обладателем современных консолей, то, к счастью для вас, вы тоже сможете приобщиться к игре десятилетней давности, ведь именно для этого вы покупаете новейшую консоль. И приобщиться к Skyrim вы сможете всего лишь за 3400 рублей, что есть 3400 рублей в масштабах вселенной. Нет ничего. Пустота, помноженная на пустоту, это цена одной буханки хлеба. Поэтому вам срочно нужно купить Скайрим, ибо пока я вешаю вам философскую лапшу на уши, черная икра и Теслы дорожают, а значит подорожает и Скайрим. Спешите. И если будете хорошо себя вести, то к концу 2023 года мы переиздадим Skyrim на градусники, чтобы больным было удобно играть. И еще на всякий случай на ПК, чтобы другим больным, купившим Skyrim несколько раз, тоже было удобно играть. Не прощаюсь.